Здравствуйте, я Алексей Романов, и я решил стать народным дипломатом. В самом деле, вся страна отмечает 70-летие окончания Второй мировой войны. А мира с Японией, как известно, у нас до сих пор не существует. Необходимо это исправить. Политики не могут, буду делать я. Я вот нашел в интернете соответствующий текст договора, подготовил его. Опять-таки, разыскал в интернете настоящего японского гражданина. Ухач, меня зовут Настоящий японец, паспорт есть, yeah, гражданин yeah, yeah. Все. Вот. Настоящий японец, я вот настоящий гражданин Российской Федерации И мы сейчас вот этот договор подпишем Коротко ознакомлю вот вас с содержанием договора Значит, Хабаровский мирный договор 30 августа 2015 года Мы представители Японии и России Устав ждать, когда о мире договорятся политики ну, В общем, там дальше всякие хорошие слова Заключили следующий договор Состояние окончательного мира между Японией и Российской Федерацией наступает с момента подписания этого договора. Япония отказывается от всех Курильских островов, а Российская Федерация, тем не менее, знак доброй воли передает Японии острова Хабамай и остров Шикатан. Мир заключается без аннексии и контрибуции во имя любви и дружбы. Ну как, есть? 2015, 30. 1027, 30. Это... Это профессиональный перевод вот этого текста на японский язык. Так что у нас все по-настоящему. Возражения по тексту есть? Согласен. Все, согласен. Вообще нет возражений. Ну что, исторический момент. Подписываем. Тушь, фанфары, поехали. Так, я, наверное, первый. Давайте. Так, сядем и подпишем. Представитель народа Российской Федерации. Это я. Мирная есть. Представитель Японии. Есть! Мирный договор подписан. Ура! Очень хорошо. Очень хорошо. А я должен как сказать. От скоры самады. скоро Ура! 70 лет непонятного состояния. К черту! Мир! Мир! Ребята, я привез вам мир на долгие годы. Спасибо. Спасибо. Ну вот, договор подписан, ратификация его не требуется, в силу он вступает немедленно, с момента подписания. То есть сейчас актуальным становится другой вопрос. Притянут меня за разбазаривание территории Отечества? Или не притянут? С одной стороны, конечно, должны пришить какой-нибудь экстремизм. А с другой, договор-то Хабаровский. А Хабаровский, он чем знаменит? А тем, что вот тут вот совсем неподалеку находится у нас два острова. Большой Уссурийский и Тарабаров. Так вот, 11 лет назад другой гражданин Российской Федерации некто Путин Владимир Владимирович передал половину Большого Сурийского и Тарабаров целиком китайцам Я посмотрел в интернете площадь того, что он тогда, 11 лет назад отдал китайцам примерно такая же даже чуть больше, чем площадь того что я отдал сейчас японцам После того, как Путин отдал острова китайцам, его еще раз президентом выбирали. Мне этого не надо. Хорошо будет, если хотя бы просто уголовку не заведут. Ну, а чтобы быть в курсе, подписывайтесь на канал. Узнаете первому, первыми судьбу человека, который дал мир стране. Вот. Алексей Романов его зовут.